Не могу справиться с чувством вины и обиды. На сезоне прорабатывал причины, но ара, не поведение не могу понять. С чувством вины и обиды. Ну давай, Юля, чувство вины и обиды. Вот не очень понятно, что ты там формулируешь, да, но давай сейчас вот как раз разберем. Добрый вечер. Так, добрый вечер. слышно? меня? Да, слышно. Юля, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Давайте, да, с чего начать, с конца или наоборот? Ну, то есть, что проработало на сезоне или наоборот? И вы тоже хотите а про все концы? Все. Что же вам так тяжело живется-то? Ну, давайте с конца. Что, что не получается, то есть я проработала для себя, откуда у меня шли вот эти чувства всей вины, обиды, там, претензии у конечно, супруга и не а, только. <coughs> не могу понять, как нужно вести себя по-новому. То есть проговорить о себе, проговариваю, но относиться все равно пытаюсь Ну расскажите про эту вину, обиду и претензии. Вот, кстати, нашим, кстати, вот, кто здесь находится, поставьте плюсики, кто, кто здесь находится, но пойдет и пойдет к нам учиться онлайн или очно. Интересно, есть здесь наши абитуриенты. Значит, вот, ребят, так как мы разбираем кейсы, вы будете так учиться, имейте это в виду. Да? То есть, мы отличаемся именно вот этим, потому что мы будем постраиваться именно по кейсам. У нас будут приглашенные клиенты, вами приглашенные, мной приглашенные. Будем крутить, вертеть. Будет очень клёво. Вот. Соответственно, рекомендую. Кто еще думает, не провафлите. Потому что дадите фору потом тысячам психологов. Поверьте. Юлечка, ну давай. Вина, обида, претензия. А расскажите, что там происходит. просто да, да. ну, что у меня было чувство вины перед супругом. Но на самом деле у меня это перекладывается на все, на всех. То есть я всегда в чем-то виновата. На сезоне я проработала, что, ну, что такое чувство вины, что я не могу, как сказать, отвечать за чувства других и вообще не могу знать, виновата я перед ними или нет, не могу быть виноватой, что я никому ничего не должна. Вот. Но тем не менее, там, когда вот, механизмы свои да, отрабатывала, что я не могу отказывать, ну и так далее, да, вот эти отказывать, например, я начинаю, но все равно потом себя виню. И сколько и... раз отказали? А? Сколько раз отказала? Ну вот, я на сезоне была на 19 то есть это был месяц ноябрь. вот с месяца ноября я пыжусь и отказываю. Ну то есть ну, сейчас мне уже проще. Сначала хорошо, по, ну, хорошо по но... факту, вот ты отказываешь, испытываешь по паттерну чувство вины, что происходит-то в итоге? Отказала? Что, что? Мир рухнул? Что? Люди от тебя отвернулись? Ну, пофыркали. Я же, конечно, сижу, начинаю… Ну, царм, хорошо. Пофыркали. Царм. И что? Результат какой? Результат отказа? Да нет, никакой. Я сама сижу, додумываю, как -то только с девушкой да, меня разговаривали. Я сама придумывала. Сама себя виновачиваю. Сама придумывала, что там у меня все дети себя подвела. Ну, здесь, вот, здесь можешь вот из предыдущего кейса да, повторить, в чем ошибка? Ага. Я, ну, том, что я путаю, да? Я придумываю, да, то, что люди другие думают. Ну, точнее, я думаю о себе, и моя ошибка в том, что я это проецирую на других. Значит, что надо сделать? Не проецировать. Не наплевать, что они думают, чтобы я не, не могу это знать. Не, не наплевать, тебе наплевать никак не будет. А чтобы перестать это делать, проецировать, ты должен, тебе должно быть нечего проецировать. Запомни это. Нечко. Понимаешь? Нет? Чтобы, чтобы перестать проецировать, надо, чтобы не было что проецировать. Если, мне, а, если я себя не осуждаю за разлитый кофе в Старбаксе, то я не, проеци... я не думаю о том, что думают окружающие. Если я самого себя осуждаю за разлитый кофе в Старбаксе, то я думаю, что думают обо мне окружающие. Это понятно? Значит, да. чтобы перестать проецировать с чувством вины, надо перестать себя характеризовать за отказ. Так? Так. В чем проблема? Характеризовать себя за отказ? Да это привычка, просто разбить привычку тяжело. Нет, это не Только привычка, это, это какой-то паттерн. И ну, в этом смысле, он чего-то тебе дает. Это не да, просто это привычка. Тоже... Так что я он тебе дает? Почему вот это чувство вины-то? Мне это чувство вины, что оно мне дает? Сейчас, если записывалась, я не хочу себя отказ. Если я отказываю, я считаю себя, что я. Что я плохая, что я не помогла, что-то не делала. Значит, меня оценили плохо. Я сама себя плохо оцениваю, потому что я не помогла что-то сделать. Не, не себя делала, оценили, а свой... ты себя оценила плохо. Да, я ценю На основании какой метафоры или механики ты сама себе дала оценку? Ну, мой это мои, моя безотказанность, там, не знаю, перфекционизм и так далее, это мой механизм отработки того, что я там самая лучшая, хорошая. Ну, вот этих всех моих недопущений, все, что я. То есть, Подожди, это я, я понять характеризую... не имею. Ответь на мой вопрос. Каким образом ты себя характеризуешь за отказ, что ты плохая? Ну какой то ты оценочной шкалой пользуешься? Угу. Ну и как это выглядит? только хорошая либо плохая. Согласилась, хорошая отказала, плохая. Нейтральные нет, посерединке нет оценки. А в чем прикол? Ну, что тебе это дает? Когда ты чувствуешь себя плохой, ты как себя ведешь? Реабилитироваться пытаюсь. О! И как? Так как. Mm -hmm. Угоняю в Астанию, бегу, пошу. Даже то, чего не просили, делаю сверху. Лишь бы забыли то, что сказала. О, стоп. Но это было. Стоп, я это уже отрабатывала. Стой. Лишь бы забыли. То есть получается логика следующая. Какая хитрая ты, Пьюля. Я Очень... хочу, чтобы меня все любили. Да. И если я, я отказываюсь. Есть... Да это все понятно. И так было ясно сразу. Я хочу, чтобы меня все любили. Так как мне надо. И вели себя со мной так, как я хочу. Лизали мне жопу так, как я хочу, не предъявляли претензий и оправдывали мои ожидания. Но, а, чтобы меня все любили, мне нужно быть для всех хорошей. И чтобы быть для всех хорошей, мне нужно, например, один из пунктов не отказывать людям, потому что если я отказываю, я испытываю чувство вины, потому что я плохая и меня любить не будут. И если я отказываю, испытываю чувство вины это повод для того, чтобы повести себя лишь бы, а не все-таки, лишь бы сделать этим уродом так, чтобы они все-таки меня полюбили. Ну, да. Какая ты хитрая. То есть ты даже через чувство вины заставляешь себя все равно сделать дабл penetration, так, чтобы все равно тебя полюбили. Да. И на кой хер, чтобы тебя все любили, делали по-твоему? Какая ты хитрая. Что за претензия такая у тебя к людям-то? Что там пап натворил? Как он не оправдал твоих ожиданий? Не, ну, папа там мне ничего не творил. Ну, а что за претензия да. к людям я, слышать, я не знаю, если честно, я так готовилась и, ну, уже там разбирала, знала, что я скажу, каким событиям я пришла, вы мне такой вопрос вообще в сторону задали, что я шоке, что то Ну, ответить. я люблю вопросы в сторону. Что за обиды и претензии к людям? видимо, если вы про детство спросили, видимо, я говорю, что я из них готовилась к этому, я готовилась к тому событию, там, когда что то началось. Мне все равно к чему-то готовилось. Что за обиды и претензии к людям? Кто не оправдал твоих ожиданий? Я сама, наверное. И как ты не оправдала своих ожиданий? Где-то ошибалась и винила себя за это. Ну, Что-то где-то не получалось. А обиды и претензии у тебя к себе или к кому-то? У меня не к себе, но я виню в этом, как я уже поняла, опять же говорю после сезона, что я... я винила не себя, а кого-то. Я считала кого-то виноватым в кого? моих шутках. Кого? Да хоть кого? Мужа, там, коллегу, маму. А папу, при чем хоть здесь кого? не муж, Подожди, коллега, при чем здесь? Ну на работе, если у меня что-то не получалось, а у кого-то получалось, я искала в этом не свою вину раньше. Поясни. Если, подожди, если а -а -а. у меня не получается, а -а -а. виноват в этом коллега? Ну это я оперированно там говорю. Да, без утрирования. Как это он виноват? Без Например, стоит, да, у меня план какой-то по работе. Там я и помимо меня еще... Там, а, ты говоришь о том, что все, все, виноват, все мешают тебе быть идеальным. Нет, наоборот. Если я, допустим, не знаю, не лучшие показатели какие-то показала, то в этом виновата не я, а в этом виноваты... Виноваты, как это сказать? То есть им повезло просто. Обесценивала я их, обесценивала вот эту этот момент. А зачем, тебе, это а, за, а зачем тебе быть лучше Это я тоже прорабатывала. Я так зарабатывала свое право быть на этом месте. В каком месте? Потому что если я не. На любом. Ну, давайте, вот если про работу говорить на рабочем. То есть, если я не буду лучше, меня там, не знаю, уволят, уберут, будут во мне наблюдаться. Брать, сестры есть? Нет, двоюродные mm -hmm. только. А что за история? А, а что за сравнивали. Что? Ну, про братья и сестры вы спросили, сравнивали меня регулярно. Так я поэтому и спросил, потому что такие паттерны так и создаются. С кем да. сравнивали тебя маленькую, что у тебя в голове остался паттерн? Чтобы меня любили и имели в виду мне надо быть лучше, чем другие. Сравнивали родители, ну, я жила с мамой и бабушкой в самом детстве, Они сравнивали, то есть всегда был вопрос, если я там, допустим, сдала на 4, а как сдали другие, если я сдала на 3, а как сдали другие. И сестру мне в ее родную всегда в цене переводили, что вот она там отличная. Мне было вообще по барабану. Я была ударником, получилось свое удовольствие, но меня с ними всегда сравнивали. И этот институт, я, видимо, назло тоже родителям, закончила док с красным дипломом. С вашим mm -hmm. Ну, я говорю, красный диплом 90% – это патология. Yeah. Так, и в общем-то yeah. это сравнение, скорее всего, у тебя красной нитью потом пойдет по всей жизни. И It's ты ссотнение. должна... Подожди, и это сравнение, если пойдет дальше по красной линии, то в какой-то момент ты должна была проиграть какое-то сравнение. Я проиграла, вы имеете в виду тем, кому с кем сравнивали? Это метафора, да. Не с кем конкретно, а, понимаешь, если, если ребенок Много. с детства имеет паттерн а, «быть лучшей», в кавычках, да, это паттерн, абстрактный, М -м -м. Быть, чтобы, чтобы меня любили, и чтобы я была хороша и молодец мне нужно быть лучшей там выстраивается mm -hmm. очень хитрая цепочка поведенческих реакций из серии как я буду лучше чтобы быть на виду да. и там будет скорее всего сработана история что где-то каким-то образом у тебя либо не получится быть лучшей либо что-то случится где у тебя что-то не пойдет ну да, либо механизм Работали. Либо, да, я поняла вас. Так что же случилось? У меня случилось, как мне кажется, с этим не связанное событие. Я правильно понимаю, что вот, ну, нужно пояснить, когда началось, что это не предшествовало? Давай, давай теперь давай по анамнезу, и мы попробуем посмотреть, как эта история может э, или и в, в эту гипотезу влезть, или не влезть. Угу. Вы криклете, да, тогда, если она не влазит? Ты хотела прервать беременность, что? Прервала. Я знаю. Это кошмар, не страшно. Я знаю, что со мной страшно. Вы не знаете, даже с кем вы все связались. Так, ладно. Поговорим об этом. Как скажете? Я говорю, что я готовилась вообще к другому, видео, там свою... Ну, вот вы то, не я знаете, не с кем работать. вы связались, ведь. я могу положить выделение неврозов, а могу оттуда вытащить. Продолжим? Я... Вот как считаете нужным? Но... человек боюсь перейти. Ну, хочешь рассказать про это? Ну, в принципе, могу рассказать, Мне это А это не могло быть причиной того, как ты к себе отнеслась? Я думаю, что нет, <м storage> почему-то я думаю, что нет. Хорошо, давай это оставим на попозже, Но расскажи <ш Croucan> про вообще историю твою, что случилось вообще как все произошло. Что случилось, началось у меня э с проявлений, которых я не испугалась. Mm -hmm. мне просто поставили, ну то есть я работаю в банковской сфере, то есть это очень нормативная сфера. Поверь мне, я за последние два месяца все банки обтоптал, я знаю, и что? Ну, не обращалась, мне когда говорят, что 80% это бан банковские сотрудники. В общем, что я пошла ушла из одного банка, в котором работала стабильно пять лет, в другой. Mm -hmm. Ну и собственно там начала зарабатывать себе место переработками там и так далее. И мне просто, ну просто грубо говоря, случилось какое-то предобморочное состояние. Даже не упала в обморок никуда. Но мне руководитель новый сказал: "Сходи, как врачу иди". Я пошла, врач, видимо, ничего не нашел. А ты потому, упала в уморок от э, истощения, да, я так понимаю? Да, ну, не пообедала, работала с 8 до Угу. вечера. конь. Ничего, подожди, это подожди, что? Подожди, подожди, стало? Юль, тормози. А что это за конь? Ты его осознаешь, коня? Да, сейчас, да, тогда нет. Хорошо, куда гнала? Гнала, я, смотрите, ну... Я спожу, подожди, стой, подожди, говоря, подожди, да. остановись. Ты гнала туда, куда гнала красный диплом, потому что ты по-другому, внимание, не умеешь. Ты либо гонишь, либо стоишь. То да. есть проблема в том, что ты машину водишь? Нет. Вот если ты водила машину, у тебя либо педаль должна была быть в полу, либо вообще не нажата. Метафора понятна, объяснишь? Да, есть, давай попробуй своими Это словами, я... как ты эту метафору понимаешь. Либо я впахиваю и бегу пошук как конь, либо я никто. Ну да, только я бы добавил: либо ты, либо я впахиваю и кашу пашу, как конь, и меня оттуда вынесут, и тогда я отдохну. Либо я вообще ничего не делаю и я дерьмо. Да. Вот он паттерн. Значит, ты должна была прийти к и тревожному расстройству, которое тебе должны попытаться были научить педалька работать. Где-то нажать, где-то отпустить, где-то малый газ, где-то скорость потока. Да? Такое случилось да. или не случилось у нас? Нет, не случилось. Раз. Пишем. Педаль. Равно. Не драчика. Когда надо... Когда надо, отпусти. В скобочках отдохни. Сейчас обсудим. Итак, это первая ошибка по терапии, уже вылезла. Хорошо, ушла из одного банка, перешла в другой, свалилась в востощение. Дальше. Дальше. Четыре год была первая паническая атака. Так где? Как? Напугала. Ехала на работу в машине с мужем. Было ощущение нехватки воздуха. Открыла окошко, чуть-чуть напугалась, проехала, забыла. Со странно, что ты на работу ехала, да? Прям вообще удивительно. Да, Но я ехала скружу. на самом деле из квартиры, которую только что оформила в ипотеку, и квартиру, которую меня заставили купить в том районе, в котором я не хотела, и мне на объявили о моем сокращении. А тебе твой же банк ипотеку дал? Да. Обожаю банковскую структуру. Дать сотруднику ипотеку это... и уволить его. Да, и через две недели выдаю уведомление о том, это, что банк закрыт. Это прям очень круто. Так. Угу. И ты на этом шоке ехала за документами? Нет, мы еще работали полгода. Нам объявили, но мы работали полгода. Но ты уже была в напряге. Да, я на самом деле, да, была в напряге из-за чего у меня... вот из-за чего я поменяла первый банк, в котором работала пять лет. Mm -hmm. У нас там была неприятная ситуация. Nee, в подожди, в общем... давайте, подожди, не уходи в сторону. Итак, ты ушла из одного банка в другой. Истощение через год. Паника, потому что объявили о сокращении. Но пока ты отрабатывал. Дальше? Дальше, да, что было? Дальше, а вот дальше началось веселье. То есть я стала выяснять, что со мной. сходило к нейтрологу, который мне какой-то там препарат выписывал, я выпила, даже не стала, по по почитала там побочки какие-то. Mm -hmm. стала в интернете и что со мной. Нашла, что такое ВСД, что это фигня. Нашла, что про панические атаки, что это такое Хорошо, что дальше? У нас новая передача. Только более полезная. Mm -hmm. Так. Почитала про панические атаки, что нужно с этим делать. Так. Попыталась, поделала. Так. Но почитала как что нужно. Mm -hmm. Вы понимаете, раз я здесь. Но на сегодняшний день жалоба какая? На сегодняшний день у меня ну, про вообще ну, тревожность она у меня сохраняется, повышенная на все. На так, работе. Стоп, она тормози! У меня... Значит, проверяем две гипотезы. У нас гипотеза а, сравнения быть лучше, и для этого. А, у нас нет, у нас одна гипотеза. Смотри: гипотеза такая. Ты у нас с детства стараешься, значит, быть хорошей, правильной и молодцом, потому что ты хочешь быть лучше, чтобы продолжать быть из вот этого сравнения, да? Как бы ты привыкла вот делать все хорошо, чтобы ты была на виду и ты была молодцом. А чтобы ты была на виду и молодцом, то мы используем тактику лошади. Люди, которые угу. используют тактику лошади, чтобы быть молодцом, обречены на тревогу и депрессию. То есть, тактика лошадь, она, в принципе, имеет билет в один конец. И конец там ПНД. Там не может быть другого конца. То есть, когда невротик имеет тактику лошадь, чтобы, двоеточие, доказать, быть лучшей, выигрывать, я не знаю, там, преодолевать, там, достигать. То есть, тактика лошадь – это билет в один конец. Просто коридор у всех... В зависимости от их физиологических особенностей. У кого-то mm -hmm. этот путь короче, у кого-то этот путь длиннее, у кого-то он там с какими-то остановками, но так или иначе они туда приедут. Это просто вопрос времени. Поэтому уже тактика лошадь, чтобы выигрывать конкуренцию в кавычках и быть лучше, это в принципе тебя должно было рано или поздно положить. Положило. Положила. Положила. Так, невроз сработал по нормальному своему принципу. Дальше, что сегодня происходит? Куда сегодня мы... происходит. А, сегодня лошадь не бежит. Нет, а я уже лошадь... вот не бегу вообще. Не бегу. Так, стоп, вопрос. Если лошадь не бежит, ты себя как чувствуешь от того, что лошадь не бежит? Никчемный. О, Не бегу никуда, Сегодня делаю. Супер, получается следующая концепция. Несмотря на то, что с сработал и спусковой механизм получился так, как и должен был быть. Поняла, да, механизм? Это тактика лошади во имя получения а, лучшей, значимой и так далее. А, в итоге ты прибежала в, на кушетку. И тут начинается самое забавное. Поскольку у тебя, внимание, тактика лошади единственная. Вот эта педаль либо в пол, либо не нажата все слушайте внимательно в эта тактика безумно токсичная потому что человек не может просто покатиться на скорости потока ему нужно нажать в пол а в пол он нажать не может потому что сил больше нет в итоге она не может ехать вообще потому что она либо едет в пол педаль либо не едет вообще если не едет вообще, она тварь никчемная, не заслуживающая любви, пустая трата времени и так далее, вообще никчемное создание. Либо она должна опять вскочить на лошадь и поскакать, но поскакать она не может, потому что уже больше нету сил. Да. И невроз ее остановит от этого. Вот ее состояние на тудей. Понятно? Ты это да, невротик, который не умеет ехать в скорости потока. Потому что ты либо скачешь как лошадь, либо ты не скачешь из-за невроза и считаешь себя от этого дерьмом. Что надо изменить? Надо изменить подход к режиму моего отдыха. Ну, то есть, давай себе право отдыхать. Не Нет, это мелочи. Это важно, но это мелочи. Не осуждать себя за отдых. Это тоже дополнение, но не главное. Вспоминай, как вводят машину люди. Они что, в педаль в пол жмут? Нет, наверное. Нет, наверное. Ладно, объясняю кейс. Значит, читаю тебе определение. Ты на каком сезоне была-то? На 19 -м. Понятно. Сейчас. Где тут мои красавчики? Где мои крызавчика? Где они? А, вот они. У человека есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Он имеет, как правило, очень высокие требования к себе, которые идут в разрез с его реальными способностями. Минуточку. Услышала? Да, переваривала. Значит, смотри, я тебе сейчас по-другому процитирую. Когда человек испытывает внутреннее представление о том, что его можно любить и уважать, и он может быть значимый только тогда, когда он лошадь, он обречен mm -hmm. этот человек. Нам с тобой придется учиться двум очень важным, записывали, запоминай, потом в записи послушаешь. Нам с тобой mm -hmm. надо учиться двум изменениям. Первое изменение – это базовое представление о том, какая ты, если ты не лошадь. Еще раз. О том, какая ты, если ты не лошадь. То есть, если я не лошадь, то я нормальная. То есть, грубо говоря, уметь не быть лошадью и считать себя от этого нормальной. Это первая работа твоей терапии. Вторая работа твоей терапии – это непосредственно интеграция. Слово интеграция, понятно же, да? Внедрение в жизнь. Да, внедрение в жизнь новых поведенческих стратегий, кавычках не лошадь, а ресурсность. Перевожу. Долгое время с детства у тебя выучена одна модель поведения. Меня можно любить, я могу себя уважать и я молодец, только если я лошадь. Потому что если я лошадь, у меня дипломы, звездочки, премии, благодарности. И это зафиксировалось, что ты звездочки, премии, благодарности можешь получить только лошадью. Улавливаешь меня? Да. Но на самом деле звездочки, премии, благодарности – это хорошо же, правда? Ну, было бы неплохо, да. Было бы неплохо, Юлечка, а теперь, внимание, тебе сейчас секрет открою. Догадываешься, к чему я? Ну да. К чему? Что, что? они ни о чем не говорят. Нет. Внимание, ты даже не поняла. Звездочки, должность и дипломы можно получить, не будучи лошадью. Ага. Угу. Удивительно, да? Да нет, я вот из-за этого-то на коллег. Мне кажется, ничего не делает. Поэтому ты на них излишься, потому что они умеют то, что ты не умеешь. А? Вот сейчас уловила этот деталь, это фундаментально mm. в твоей терапии, черт побери. Ты на них злишься, потому что ты им завидуешь. Mm. Потому что они уловят... mm. Да, умничка, и тебе придется копинг поведением учиться у них. Вот что мы с тобой сделаем. Тебе придется на них не злиться, а у них учиться. Ага. То есть. Звучит прекрасно, потому да. что тебе это и нужно, тебе придется заменить чувства. Ты перепутала чувства, ты на них злилась, на самом деле ты завидовала. Верно. Верно. Так вот мы эту зависть по-хитрому с тобой трансформируем в подсматривание. Угу. Если уж ты хочешь быть выживающей, Тебе придется за ними подсматривать и копировать, а как они достигают результата, не будучи лошадьми. Потому что, зайка, ты этого не умеешь. Ты умеешь быть лошадью. Да, лошади тоже достигают медалек, дипломчиков, должностей, но они долго не бегут. А те люди, которые умеют достигать медальки, должностей и дипломчиков, не будучи лошадью, тоже их достигают. Но ты, Юля, будешь сильнее. Догадайся, почему. Мне прям нравится. Догадайся, почему. Объясняю. Твои коллеги имеют навык хитрости и гибкости. Они умеют водить машину по потоку, не будучи лошадью. И достигать, не будучи лошадью, медалик. Ты умеешь достигать медалик, будучи лошадью. Мы с лошади слезаем, потому что лошадь довела тебя на невроза, и будем учиться и подсматривать у них, так? так? Но у тебя же лошадь осталась. Да. Значит. Не а не это... надо, надо, сесть на лошадь берет. Круто, и ты их обгонишь все равно, потому что у них, черт побери, нету лошади. Они не умеют хуять, ой, извини, они не умеют херачить. Они <связывая> умеют по-другому. У них этого паттерна невротического нет. У тебя преимущества. Просто сейчас ты слезаешь с лошади, подсматриваешь у них их сильные стороны, как они достигают без лошади, учишься этому без лошади, отдыхаешь, восстанавливаешься и в любой момент готова рвануть в седло. И когда они будут не ожидать, ты просто опять сядешь на лошадь, захерачишь их всех. Тактика понятна? Это да, понятно. Что можешь своими словами сказать про эту историю? Лошади не лошади. лошади, не лошади. В общем, я себе объясняю именно, ну вот по этой части, что если я не лошадь, то я в любом случае все равно нормальная. Дальше. И что получать какие-то бонусы, там, поблажки, еще что-то можно, и не будучи лошадью. Чтобы, научиться, О, чтобы их да. научиться получать, ты этого не умеешь. Надо что? Надо пробовать. Надо подсмотреть. Ты не можешь... Зайка... Человек разумный, Homo sapiens, не учится тому, чего не умеет, не может скопировать. Ты, угу. ты, ты, вот у тебя, смотри, какое сопротивление. Я к этим пидорам не пойду учиться. Да нет, пойми, человек обезьяна, он учится посредством копинг-поведения. Ты не сможешь не научиться новому навыку, если у тебя не будет примеров копирования. Угу. Поняла? Давай mm -hmm. продолжи. Итак, у тебя долгое время была стратегия лошади, чтобы получить медальки. Стратегия хорошая, но не ресурсная. То есть на лошади можно пробежать буквально 100 быстро метров, ну километр. А ты бежал всю mm -hmm. жизнь, черт побери. Понятно, что копыта нахрен сяло, да? Поэтому мы mm -hmm. с лошади слезаем, продаем себе идею о том, что мне нужно учиться достигать результатов без лошади, пока она восстанавливается, ресурсики. Там у тебя как раз таки сон, еда, витамины, ноотропы, та -та -та -та -та -та -та -тем, седативные препараты на ночь, днем, да, да. вот, Но ты подсматриваешь у тех, кто умеет, не будучи лошадью, кто не бегает по делу. Просто за ними начинаешь наблюдать, как они ходят, как они говорят, как они относятся к этому и к этому. Это не значит, что ты будешь раздолбайкой. Это значит, что ты должна просто посмотреть на то, как люди достигают результатов, не будучи лошадью. Подсказка. Самый лучший вариант, если ты найдешь какого-нибудь уважаемого человека, у которого неплохие профессиональные достижения, а он, сука, не лошадь. Уважение к нему разовьет эмпатию, а эмпатия разовьет интроекцию. Понятно, что я говорю? Да, я даже представляю уже. Я представляю, Супер. о ком говорите. Плю Плюсики И ставим, кто въезжает, что я тут несу сегодня. Ты, если найдешь значимого человека, ты разовьешь эмпатию к нему, а эмпатия сработает в интроекцировании. То есть ты будешь замещать его навыки в себя. Да? соответственно ты начнешь учиться копинг поведение его навыкам не будучи лошадью к этому моменту пока ты будешь учиться у него в кавычках лошадь твоя отдохнет с помощью ноотропов метаболических препаратов препаратов на ночь сна и отдыха питания отдыха <плес> и потом у тебя будет двойное преимущество ты сможешь достигать звездочек будучи не лошадью и будучи Лошадью. Лошадью. Но в следующий раз, когда тебе придется сесть и поскакать, ты что будешь делать? Дозированно скакать. Умничка. А как ты будешь лошади слезать? Когда она у тебя копыта сломает или когда? Нет. Когда? Видимо, я поставлю себе какую-то цель, которую лошадь доскачет. Доскачу нее. Ты это не должна ставить цель Вот тут ошибка у тебя, смотри Ты говоришь, я поставлю цель До которой лошадь должна скакать В чем ошибка? Вот, Юль, смотри, как у тебя тут не идет Вот она классическая невростоническая ошибка Ты говоришь, я буду скакать на лошади Как бы по-другому, но я сначала поставлю цель А потом до нее доскочу. Ошибка в да, том, да, что как ты должна скакать Слушай меня внимательно, запоминай Ты должна скакать на лошади До того момента Пока лошадь не начнет утомляться, поставить слезть с нее, поставить ее на вес, на воду, и потом продолжить скакать к цели. То есть у тебя точки до цели определяются тем, когда лошадь начнет утомляться, а не целью. Поняла? И если у да. тебя цель в 10 верстах, а лошадь у тебя начинает утомляться после второй, то у тебя получается, сколько отрезков? 5 Пять. Пять минимум, да. А не попытаться 10 верст пробежать на одной лошади. Поняла, что ты делала неправильно? Да, это я поняла. Вот. Ориентир у тебя там сбит. Ориентир не цель, ориентир, когда лошадь начинает выдыхаться. Тогда овес угу. и воду. Ну что скажешь? А обиды и претензии у тебя на них, потому что ты им завидуешь. Потому что ты просто не умеешь. Они умеют без лошади, а ты нет. Так научись. И кто это будет? Что еще... Так кто будет у тебя копинг поведением? Ну, у меня пока в голову моя руководитель пришла. Одна из. Вызывает а, у тебя ты? уважение? Да. Как она достигает да. результатов, будучи не лошадью? Ну, честно, да, можно сказать. Можно. Ее вообще ничего не делает. Ее просто есть статус определенный. То есть она несколько лет там работает в одном определенном месте и просто хорошо общается со своими руководителями. Вообще С... не перерабатывает человек. Смотри, тебе надо учиться. Еще и помимо копинга поведения у них, тебе нужно учиться э, временному распределению ресурса. Тебе нужно будет учиться, что, Помню, что, такое, важно, быть, да, что такое приоритеты, что такое одна единственная цель. Тебе придется в ежедневнике прописывать сначала отдых и а, твои а, спа, сра, массажи, спортзалы, а потом работу. Тебе придется эту лошадь, которую ты будешь скакать, учиться тормозить на этапе выдыхания. То есть, тут тобой надо просто заниматься через коучинг. То есть, тебе надо мне показывать свой, а, свою неделю. Мы в нее вносим конкретику в виде массажа, спа, отдыха, там, сна, еды и так далее. Потом мы начинаем разбивать все эти цели с тобой на циклы, когда ты будешь отдыхать до того, как ты утомилась. Вырабатывать э, вот в банковской системе, поскольку она имплементирована ин в финансовую систему Российской, Российской Федерации, да, непосредственно есть такое понятие банковское правило или бюджетное правило. Да? И вот у тебя должны быть такие внутренние ресурсные правила. Тебе их надо для себя выработать. Вот ты знаешь, такое бюджетное правило? Ну, может быть, не понимаю, о чем говорите. Давайте нет, скажем мне. Я есть, это тоже да. прорабатываю. Я могу чего-то не знать. Да, это молодец. И понятие бюджетное правило э – это такое, если по простому представление, о том, при каких условиях ты что делаешь. При каких условиях ЦБ продает валюту, при каких покупает, на какие объемы и так далее, исходя из планируемого бюджета, конъюнктуры рынка, там много нюансов. Есть понятие бюджетное правило. Центробанк продает валюту согласно бюджетному правилу при каких то обстоятельствах, в таких-то объемах. Соответственно, у нас может быть наше внутреннее ресурсное правило. Я не делаю того-то, того-то, чтобы не тратить ресурс. Я сплю, питаюсь так-то, так-то. Я не трачу ресурс при таких-то условиях. Я напрягаюсь при таких-то условиях. То есть, есть некое ресурсное правило, за которое ты не выходишь. Даже если можешь выйти, но ты не выходишь. Например, я не перерабатываю больше столько. Или я ухожу с работы ровно столько. Я выключаю рабочий телефон тогда. Я не делаю больше, чем вот столько за рабочий промежуток. Я в первой mm -hmm. половине дня не переключаюсь на другие задачи, поняла? То есть тебе да. надо проработать самой а, с собой ресурсные правила. И поверь мне, Юля, если ты эти ресурсные правила правильно для себя сформулируешь, тебе будет безумно легко жить. Просто тебе придется просто эти правила соблюдать. Например, у меня. Да, вот это главное их соблюдать. Главное их соблюдать. Тебя будет вот эта лошадь изнутри под, под, под, под это подтрунивать. Тебе надо просто проработать себя по новым ресурсным правилам. И ты увидишь, что не будучи лошадью, ты будешь такой же эффективный, Потому что у тебя сейчас в голове скок, Я могу быть успешной, эффективной и лучше, чем другие, только будучи лошадью. Потому что у тебя с детства это закрепилось. Ты, когда получала свои дипломы, и когда ты тебя сравнивали с другими, тройки, четверки, пятерки, там эта лошадь в тебя вселилась, понимаешь? Там да, ты себе да. сказала, чтобы меня любили, мне нужно быть лошадью. Ты там пару раз лошадью поскакала, и все сказали, вау! Получилось! получилось. получилось. И у тебя в голове то замкнуло, что получить диплом можно, будучи лошадью. У тебя просто это с детства закрепилось, все это поняли? Что ты когда-то в детстве поскакала, получила благодарность, и у тебя это как единственная поведенческая модель засосела. Это фантастическая ошибка. Лошадь – это один из инструментариев получения звездочки. Но эти звездочки можно получать, будучи и не лошадью. Ты просто этого не умеешь. Этому просто надо учиться. Понятно? Да, да я в такую сферу пришла, вот прям как надо было. Где ну сфера? естественно у невротиков вообще очень гениальные внутренние, внутренние процессы. Они идут на айсберг сами. Они не выбирают мужчин, не выбирают работу, то есть они выбирают семейную концепцию, выбирают рабочую концепцию в аккурат такую, которая их приведет к, к разрушению. Потому что мозг же понимает ошибку. Ваше сознание и ваш мозг это не одно и то же. Он понимает все, где вы, блядь, неправильно делаете. Он вас направляет, чтобы ты увидел этот айсберг. Вы внес размаху, пока не шандарахнетесь, вы это не поймете. Потому что мозг знает гораздо больше, чем вы, потому что вы это маленькая точка сознания, а мозг это огромный океан. И пока он вас направит на айсберг, ваше сознание его не увидит. То есть, пока вот эта вот машина под названием невроз на вас не наедет, вы, вы, вы рот не раскроете. Поняла, в чем проблема? Ты сама да. себя привела туда, куда я должна была привести. И чтобы из этого выйти, тебе придется учиться быть не лошадью, чтобы достигать результатов. Когда надо, поскочишь, но в основном надо будет слезать. Фух. Вопросы, Юля? Можно, можно я вам один вот вопрос задам? Он у меня с прошлого вашего лекарство. Вот девушка у вас врача вот, да, была. Вот так, как правильно? Кто была? Девушка врача у вас была на первом занятии. Помните? А, да. Ага. Врач была. Вот, и у меня, у, нее у меня присутствует страх ошибиться на работе. То есть у меня условия строгой нормативности. Я не могу себе позволить ошибиться. Не, не даже как невротик, а вот как просто финансовый специалист. То есть я работаю с чужими там, условно финансами. Ну, ну. Вот. Но у меня этот страх стал невротическим. Я невротически боюсь ошибиться. Боюсь все перепроверяю. Ну, это 40, же 50, 50, 50. все про ту же самую историю. Это та же самая лошадь. Это тут все одно это, и же самая, да? это та же самая лошадь, да, потому что ты вот в детстве продала себе идею, что у тебя достижение равно без ошибок. Потому что я вот, например, в детстве дохера ошибался. И я, несмотря на это большое количество ошибок, все равно что-то там могу добиться, да, скажем так. То есть количество... Так, О... У тебя нет. просто смотри, Юль, у тебя нет опыта достижения результатов и самоуважения без... с наличием ошибок. Давай так. У тебя самоуважение и результаты только без ошибок. Тебе придется учиться достигать результатов при наличии ошибок в том числе. Ну, в моей потере ошибки чреваты, уголовное ответственность. Ну послушай, ну, как, ну, ну послушай, ты можешь сейчас, конечно, и вот так вот смотреть, но чтобы в твоем случае, мы же не говорим о том, что ты пару миллиардов не посчитаешь инкассатором. Ой, да нет, нет, конечно. Мы говорим о, о ну, вещах объективных и реальных. Все люди и ошибаются, и не так пишут, и не то делают. Но ты в меру, да, внимательно. Но мы же не можем говорить о том, что, понимаешь, тут может быть просто вот давай по-другому подойдем. Человек так сильно боится ошибиться, что ошибается из-за сильного напряжения. А напряжение потому, что сильно боится ошибиться Следовательно, этой логикой Чтобы не ошибиться Нужно иметь небольшое напряжение Логично? Поэтому да. если ты хочешь не ошибаться Ты должна допустить, что ты можешь ошибиться Объяснить себе, что так бывает Ты будешь исправлять ситуацию по мере поступления Тогда ты не ошибешься То есть у тебя тут ошибка логики Ты думаешь, что ты не ошибешься если ты будешь максимально напряжена. Но на самом деле, если ты будешь максимально напряжена, ты ошибешься. Да. Следовательно, если я не хочу ошибаться, мне нужно быть не напряженной. А чтобы не быть напряженной, мне нужно допустить, что я могу ошибиться. И если я ошибусь, я буду решать вопрос по мере поступления. И, надеюсь, сделаю. Так бывает, потому что. Поняла? Да. Ну, отрабатывала, но не убедила себя. Ну, отрабатывала. Мне нужно а, этот с собой, а, вот эту мотивационную схему имплементировать в голову, что если я не хочу, ты, ты должна себе про... обмануть, если я не хочу ошибиться, мне нужно себе продать право на ошибку, потому что тогда я не буду напряжена. И из за отсутствия напряжения я не ошибусь, поняла? То есть ты должна да. испугаться, да, наобор... то есть наоборот повернуть схему. Если я не хочу ошибиться, мне не нужно быть напряженной. А чтобы не быть напряженной, мне нужно себе принять эту историю, что я могу ошибиться. Тогда тебе будет проще. Потому что если ты не хочешь ошибиться, тебе нужно с собой договориться. Тогда ты не ошибешься. Потому что не будешь напряженной. Ясно? Да. Ура. Спасибо. Вопрос. Вам... Мы этот кейс можем, можем когда-то публиковать где-нибудь? Что раз? Вопрос традиционный. Мы этот кейс можем где-нибудь опубликовать, например, на Ютюбе? Можем прорабатывать момент. Еще в ноябре бы вам сказала ни в коем случае. Но сейчас пусть слушают, мне наплевать. О, спасибо. Ну, кейс на самом деле очень полезный будет, потому что тут и про лошадь, про неверстению. И ты этим кейсом поможешь огромному количеству людей. Вот Серьезно. Спасибо. А про беременность имей в виду тоже, что там могут быть нюансы И серии «Я подорвала в себе уверенность». Да, вот это я, я, на самом деле, с этим моментом ушла. Да я знаю, что к этому шла, я это увидела сразу, как ты сказала первое слово. Поэтому я тебе про это и сказал. Прикольно? Очень. Ты это подорвала реально. в себе уверенность, и вот там как раз лошадь это потеряла копыта. Да. Сходи, сделай подкову новую, и ни в чем себя не вини. Потому что есть обстоятельства, которыми ты не управляешь. И это тебя никак не характеризовало, и никак тебя не делало хуже, чем кто-то. Понятно? Да, перечитаю, в смысле переслушаю. Переслушай. Успехов. Спасибо. Пожалуйста.